Эй, члены психбольницы Немиркин, добро пожаловать на наш канал. Было ли у вас когда-нибудь ощущение, что в животе что-то не так? Что-то не так? Это чувство известно как интуиция. Наша интуиция часто связана с инстинктами выживания и первобытной мудростью. Но как определить, что вы слишком много думаете или ваше сильное чувство верно? Вот шесть признаков того, что ваша интуиция верна. 1. Сны. Часто ли вам кажется, что ваши сны пытаются вам что-то сказать? Многие психологи анализируют сны. Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, считал, что бессознательные мысли и силы формируют желание, которое затем выражается или представляется во сне. Многие считают, что в наших снах присутствуют символы и скрытые смыслы нашего бессознательного разума. Поэтому, если вы заметили, что ваше сильное интуитивное чувство проявляется в ваших снах, лучше не игнорировать его. Возможно, ваше подсознание пытается сообщить вам что-то важное. 2. Вы чувствуете, что вам нужно время подумать. Если вы чувствуете, что вам нужно немного посидеть в тишине и подумать о своем сильном чувстве, сделайте это. Когда нас переполняет интуитивное чувство, от которого мы не можем избавиться, скорее всего, наше тело пытается сказать нам «Это реально, доверься мне». 3. Вы чувствуете, что находитесь в опасности. Наши первобытные инстинкты чаще всего правы, чем нет. Если вы чувствуете, что находитесь в опасности, никогда не игнорируйте это. Лучше всего покинуть ситуацию, которая вызывает у вас такое чувство, и прислушаться к своей интуиции. Четвертое. Доверяйте мышечной памяти. Вы достаточно искусны в определенном виде спорта, хобби или искусства. Когда приходит время выполнять свои навыки, лучше всего довериться своей мышечной памяти, а не размышлять. Доверяйте своей интуиции. Исследование, проведенное Чикагским университетом, показало, что в то время как начинающие гольфисты играли лучше, когда тщательно обдумывали свои удары, результаты более опытных гольфистов становились намного хуже, когда они размышляли о том, что делают. Так что иногда лучше просто доверять себе. Пятое. Ваше тело пытается вам что-то сказать. Вы чувствуете панику? Вам не хватает воздуха? Чувство в животе перешло в буквальное, тревожное ощущение в желудке? Серьезно, возможно, вам нужно обратиться к врачу из-за этой боли. Когда ваше тело физически говорит вам, что что-то не так, лучше всего довериться ему. Наш пульс часто учащается, когда мы чувствуем опасность. Наше дыхание может участиться. Есть способы, с помощью которых наше тело реагирует на опасность. Поэтому лучше всего доверять своему разуму и телу. Шестой. У вас есть четкое желание, и вы чувствуете, что это правильно. У вас есть страсть, о которой вы не можете перестать думать? Сильное желание следовать определенной карьере или устроиться на определенную работу? Это хорошо – следовать тому, что приносит нам радость и удовлетворение. Поэтому, если ваше тело ясно говорит вам, что именно этого вы хотите в жизни, несмотря на то, что говорят другие, прислушайтесь к своим страстям. Прислушайтесь к интуиции. Будь то учащенное биение сердца или бессознательный разум, говорящий вам что-то, это все равно вы. Значит, вы слышите не только свою интуицию, но и самого себя. Пора прислушаться. Кстати говоря, у меня в животе урчит от желания отведать кукурузных лепешек. Ням! Определенно, пора прислушаться к интуиции а какие виды интуиции часто возникают у вас. Доверяете ли вы им? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться этим видео с теми, кому оно может пригодиться. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобных материалов. И как всегда, суперспасибо за просмотр!